На экранах и есть Но сейчас по ножовщину выигрывает команда Эго Триппин это означает, что именно они сейчас будут... Выбирать сторону, за которой они начнут первую половину. Ну, поэтому, в общем-то, удачи командам. И самое непосредственное, что здесь нужно понимать, что от этого выбора, возможно, будет зависеть э, исход матча. Поэтому всегда к выбору стороны на начало игры. А, Все-таки стоит подходить максимально э, собрано и э, с расстановкой, так скажем. А, ну что ж, это... Смена сторон, дорогие друзья Команды поменялись, Эго Триппин начинает в обороне Ну и Фалины будут атаковать а Составы, составы Давайте знакомиться Так, сейчас, одну секундочку Всё, вот так uh, давайте знакомиться с составами но наверное после выпада на точку б от команды uh, Fallen Spirits, потому что как вы можете заметить сейчас идет достаточно сильная прокидка этой позиции и именно сюда непосредственно сейчас будет uh, дерзкий быстрый влет uh, в исполнении атаки но ну, а оборона пока со своими весьма и весьма закрытыми позициями оказались отрезаны благодаря всего-навсего двум дымам которые были положены но ну, надо признать очень хорошо и своевременно бомба установлена на Ретейк. Никто пока что еще не погиб, но есть уже люди, по которым прилетело очень много урона. И вот он первый фраг в исполнении игроков обороны. Второй минус точно так же от игроков обороны и атакующие звенья. Почему-то ушли куда-то совсем в другом направлении в результате Ego Trippin. Но можно уже, думаю, заранее сказать, что оформляют достаточно простой ретейк, в общем-то, без потерь. И напоследок еще одного отстрелили. Вот такая вот беда произошла сейчас с падшими духами. Итак, составы. Составы на ваших экранах. Можете также их, собственно говоря, читать. Косяк, доджи. Или доги, вот вопрос. Доги, наверное, все-таки. Антоксис. Атака Майселф. И Рипчик за команду Эго Триппин. Ну, а фаленый это Лаксонел. Майкем. Вася Грузин. Лил Бой. И Трэшт. В общем, сложные никнеймы местами, но тем не менее, ладно, с ребятами познакомились, и это уже хорошо. Попытка ворваться на точку... А, на этот раз в исполнении коллектива Fallen, Fallen Spirits, но в этот раз она выглядит... Получше, конечно, чем в предыдущем раунде, чем в пистолетке. Но глобально, конечно, она все равно до каких-то победных возможных вариантов развития событий не доходит. И на табло 2-0. Но за счет, во всяком случае, поставленной бомбы у фалинов появляется денежка. Которой они, безусловно, обязаны просто воспользоваться. И этим, в общем-то, они и занимаются. Конечно, МАК-10 у Васи Грузина здесь скорее такой странный девайс. Но... Калашики и Сиг у Боя в любом случае открывают достаточно неплохие перспективы для команды Fallen Spirits. Но, правда, этими перспективами надо еще пока что как-то воспользоваться. Минус от Доги и Трэшт разменивает, забирая своего оппонента. Ситуация 4 в 4. Опять же, какое-то небольшое давление под спотом Б сохраняется по-прежнему. И, вероятнее всего, именно эту точку сейчас и будут пытаться занять ä, Фалины. Но сложно представить ситуацию, в которой они сейчас прокидают точку Б и уйдут куда-то на спот А. При этом есть, кстати, игрок это Антоксис, ä, который. Ну, спустя какое-то время все-таки зайдет в спину соперников, когда это, конечно, будет сложно вообще сейчас предположить, но вот приблизительно сейчас это уже и произойдет. Вместе с этим же, кстати, начинается выход, дамы и господа, и Антоксису было бы неплохо сейчас повернуться, да, находит он трешта. Ну и здесь сумели зайти Фалины, конечно, на точку, но удержаться на этой точке вообще ни при каких обстоятельствах эго-триппин попросту даже и не позволяют. Счет 3-0. Первый девайс на раунд немножечко комом пошел у команды Fallen Spirits, но это тем не менее не так уж и плохо на самом деле. С одной стороны команда да, проиграла раунд, отдала экономику, но с другой стороны они уже понимают плюс-минус что эго-триппин будут делать в случае захода с девайсами, например, на точку б да То есть какое-то понимание того, как будет работать соперник в той или иной ситуации уже появляется и это есть хорошо. Но если, конечно же, Фаллены хоть как-то этим будут пользоваться. Ну, я, в общем-то, на это надеюсь. Потому что, если не пользоваться ошибками соперника и не понимать, как играет соперник, то хорошего-то ничего не произойдет. Косяк и рипчик вместе с атакой Майселфом на троих практически распилили всю команду Фалленов. Остался последний. Это Майк. Ну и Майка, я так думаю, тоже, в общем-то, сейчас задушат. Девайс у Майка просто не такой, с которым можно затащить. У него девайс, с которым можно было бы забрать сейчас ХСК, согласитесь. МАК-10 все-таки в упоре. Мог бы просто по стене размазать оппонента. Но конкретно в данной ситуации, возможно, не сильно легла стрельба. Возможно, дрогнула рука, но факт остается фактом. На табло 4-0 и с деньгами по-прежнему команды Фаленов так сказать не очень хорошо. Также хочу напомнить вам, дорогие друзья: не волнуйтесь, сейчас пропал звук Counter-Strike и небольшие полагивания появились. Это нормально, все это потому что я свернул Counter-Strike. В моей группе ВКонтакте, как обычно, проходило голосование, в котором, кстати говоря, участвовали команды, которые, возможно, выйдут в четвертьфинал. В паре Аул про и Казах Тим. Неожиданно выиграла команда AUL Pro, но ну и по факту, как вы знаете, казах-тим не явились на свой матч и непосредственно поэтому получили техническое поражение То есть че, подписчики угадали. А что в это же время происходило на Ютубе? На Ютубе 60% голосов было отдано также команде AUL Pro, поэтому, в общем, ребята выиграли и там, и там. Но вот касаемо команды Эго Tripy и Fallen Spirits. Это вообще что-то с чем-то. 100% проголосовавших отдали свои голоса за команду Фаленов. И вот есть э, маленькие вопросы к Фаленам. Чего ж так ребята не, так сказать, расстраивают, наверное, да, своих болельщиков? Как оказывается, у команды Эго Триппен-то, по сути, и не было никаких болельщиков. Да, за них никто свой голос не отдал. Но сейчас зато 52% именно на стороне э, команды Эго Триппен. К слову сказать, в рамках данного турнира из 11 команд мы с вами увидим представителей Эстонии. Они находятся уже в четвертьфинале... Это команда Seven Forces, если я не ошибаюсь. А, также три команды из Казахстана, но одна уже вылетела. Это Казах Тим, Аул Про, это тоже команда из Казахстана, и Манки Бизнес тоже а оттуда же непосредственно. все, ко все остальные команды а с флагом Российской Федерации. Ну, в общем-то, паузы у нас здесь э, постепенно заканчиваются. Я уже устал, честно сказать, ждать эти паузы. Как Вот я на предыдущем турнире говорил это, и сейчас скажу, господи, какие же долгие паузы на фейсите. Ну, ну просто неоправданно долгие. Ладно, тем не менее, на атаку Myself только что от Доги получил финку под ребро. И команда Fallen Spirits все-таки приняли решение сделать форсбай, насколько бы им страшно не было. А я понимаю, что это решение достаточно непростое. Экономики не остается практически после этого... Buy, но что-то ребятам явно нужно менять в ходе происходящего И, возможно, этот форс поможет что-то действительно изменить Тем более два Галила, два Мак десятых. Но если выходить на какие-то средние дистанции Не пытаться стрелять куда-то далеко через полкарты Ну, благо, опять же, карта Ancient, по сути, располагает к перестрелкам Именно на средних и коротких дистанциях Здесь ну, сильно длинных дистанций-то практически нету, если только где-то как-то это фиктивно, так сказать, создать, тогда да, возможно, что-то и получится. Ну что, полетел дымочек, закрывающий, собственно говоря, одну из ключевых позиций на приеме. Дым этот, естественно, очень и очень нужен игрокам атаки. Но куда же без этого дыма-то, господи, что такое? Вот просто что такое? Почему это вот так работает? Почему я не могу переключить персонажа? Никто, ни, никто не скажет? Ура! Или не ура? А вид как-то... У... Господи, боже мой, что с Counter-Strike'ом произошло? Простите, дорогие друзья, из-за вот этих вот каких-то технических странностей я... Кручу колесик на мыши, нажимаю маус 1, нажимаю маус 2, но никак вообще ничего не двигается... Uh, спасибо Гейбу uh, за это Ну, в общем, 5-0 Форс не зашел Надо признать факт того, что форс не зашел И теперь, в общем, как вы видите Винстрик в 5 матчпоинтов уже позволяет команде Падших духов Ну, абсолютно каждый раунд Приобретать калаши, какие-то раскидки Какие-то арморы То есть теперь у них как бы экономика, так сказать Проигравшей команды Ну, Сиг подарили Доги Это, наверное, тоже не самая, конечно, свежая решение, Но я понимаю, что это решение было принято Естественно, не специально Просто один из игроков Атакующей стороны потерял этот Сиг Ой-ой-ой, косяк Забирает первого своего соперника в этом раунде Это Вася Грузин И Ваське неудачно удается открыть мидл Открывает мидл он разве что только лицом Но тем временем Майк делает минус по сопернику Выравнивает не самую хорошую ситуацию Однако Рипчик Рипчик пытается вызвать трэша на перестрелку ну, довызывался в итоге. Я не знаю, на самом деле, зачем сейчас Рипчик позволил себе столь э, агрессивную позицию на Миду. Ну, я думаю, что достаточно было бы просто отсидеться и игроку атаки так или иначе. Пришлось бы либо уходить на другую позицию, либо открывать именно эту позицию. Но сейчас у нас э, занятие... Опять же, позиции под точкой Б. Ну, троём, в любом случае здесь будет проще выйти, как мне кажется, именно на точку Б. И, естественно, выйти под атаку Майселфа, который, кстати, на данный момент настрелял 2 на 2. И в теории. И в теории, елки-палки! Ну, еще два минуса делает. А, герой, герой из команды Эго Триппин Замечательная обор оборонительная позиция Приносящая аж целых два минуса Последнее слово за Антоксисом Ну, глобально 6-0 Ну, в общем, тут, конечно, вилами по воде, дорогие друзья И все-таки не совсем тщательно уследили за экономикой Фалины Опять придется играть раунд с фармилками, с двумя калашами И Ваське Грузину вообще ни на что не хватило, кроме Дегла Печальная новость, конечно же Безусловно, очень печальная новость Но факт остается фактом Денег у Васьки нет Да и вообще у Фалинов с деньгами, конечно Огромные-огромные сложности Положа руку на сердце, нельзя это не заметить Ну что, Антоксис в паре со своими тиммейтами Даже не в паре Здесь, по сути, три игрока команды Эго Триппин Сейчас будут работать в приеме Ну, первый минус от Антоксиса все-таки залетает Далее последовал размен Косяк, находясь в сайде ну, начекал огромную кучу соперников. Полетела хаешечка туда в сайт. так myself! Подрывает майка. Но о, при этом смотри, что Вася грузин-то делает. Остался один на два. минуса Мак-10 все-таки успевает оформить. Это какой-то прям корвалолище, дорогие друзья. Косяк! Последний минус именно в его исполнении. И это 7-0. Давайте замену. Я за духов зайду. Ты что? Андрей, ты что, эго-триппинг тогда ожидают огромные сложности, если ты вдруг появишься внезапно в составе духов. Это будет что-то с чем-то просто. Ну, блин. Если кто просто не знает, опять же озвучу, вот SVK Studio, это, кстати, студия по, э, по созданию хайлайтов, мувиков, обращайтесь, э, человечек делает очень красивые вещи Вот, а вообще так-то он очень жесткий каэсер, и поэтому достаточно порой одного такого человечка в команде, чтобы э, проиграть, ну или выиграть, соответственно, в зависимости от того, за какую сторону мы говорим если такой человечек будет играть против вас, тогда это просто стопроцентное ГГ. А если за вас, то это изи вин, что называется. Ну, собственно, минуточку милоты у нас проехала, да? <laughs> Обнимашки. А, ну и у нас, как вы видите, появляются две снайперские винтовки. Одна из них уже отработала только что по Лаксинлу. И в результате у нас второй уже безответный минус от команды Эго Триппин. Не один. Трупик, так сказать, э... ну, не работает, по сути. Не сработал. Не сработал гениальный план команды Fallen Spirits. А, план, я, честно сказать, правда, конечно, <смех> не очень понимаю, в чем заключался. А, я понимаю, что ребята планировали разыграть точку А. Ну, и понимаю, опять же, вместе с тем, что этот план не удался. Ошибка. Грубейшая ошибка от Доги. Потеря снайперской винтовки. Ну, а так, myself... Забирает трэш и в результате мы с вами видим ситуацию, опять же, 4 в 2. Здесь двукратный перевес за обороной, и еще и минус... Второй уже минус от атака Майселфа. Ну, тут, короче, я не знаю, как Литл сейчас пытаться выжить такое. Дмитрий Сыров, спасибо вам большое за подписочку на Ютубе. И минус 3 от атака Майселфа, а также минус от Антоксиса 2. Если быть точным. Ну, а по результату у нас получается победа в первой половине уже за командой Эго -триппен. Вот что называется выиграть ножи и пикнуть правильную сторону. А, по большей степени я уверен, что Эго Триппин сейчас не просто стрельбой преобладает над своими соперниками, но и в том числе, естественно, руководствуясь... А Позиционным преимуществом, которое у них есть, да, то есть это игра от обороны, как известно, обороняться всегда в разы, в десятки раз проще, чем атаковать, но, конечно, вариативно, мы если не берем, например, в расчет карту Deadass 2, да, где в атаке явно играть, наоборот, проще, но все-таки по большей степени всегда в Counter-Strike на большинстве карт... В обороне играется чуть-чуть попроще. Ну, конечно, опять же, все это зависит от команд, насколько продуктивно эти команды умеют разыгрывать атакующую сторону, потому что есть такие стратегии, которые в атаке не имеют вообще практически никаких проблем. Сейчас у нас выход на точку А. Плюс есть еще один партизан-зайтейник в спине. И это Васька Грузин. И Васька грузин вырубает Доги, который пытался сейчас стянуться на выручку к своим тиммейтам. Ну а в это время на точке А полнейшее фиаско. Майк замечательный хедшот расставляет своим соперникам. И Вася Грузин добирает оставшегося игрока коллектива Эго Триффин. Счет 8-1. Кстати, Андрея, ведь тебе, наверное, было бы нельзя участвовать на этом турнире. А, насколько я помню, у ребят, э, ну, у проекта Эркиндик, прошу прощения, Эркиндик. Которые как раз-таки и занимаются, ну, по сути, организацией данного турнира При поддержке uh, Sirius Studio uh, е... Васька, Васька Грузин вылетел у Фоллинов uh, Вообще прям не к месту на самом деле Надеюсь, он вернется, но пауза во всяком случае взята, ждем Так вот, uh, у них там есть ограничения по Элло, по-моему, на команду То есть не на каждого игрока в частности Но, допустим, команда не должна там, например, превышать... Ну, я не знаю, какую-то определенную цифру. Точно я не знаю. Я в регламенте особо не копался. Это я так, краешком глаза увидел. Ну, короче, такого слона, как тебя, наверное, было бы нельзя поместить в одну из этих команд. Потому что команда тогда была бы недопущена. Как мне кажется. Ну, я надеюсь, дорогие друзья, что бот Джефф а в данный момент у нас здесь не на постоянку. И мы вместо Джеффа увидим нашего дорогого Васю Грузина. Потому что Вася Грузин, как минимум в предыдущем раунде, в девятом раунде этой встречи, был достаточно важным персонажем в целом для своей команды. Потому что он сделал, во-первых, два минуса. Во-вторых, он отрезал перетяжку от Доги. И плюс еще и помог забрать последнего. Это было бы замечательно. У меня есть аккаунт третьего уровня. А, ну в таком случае, под прикрытием, что называется, Андрей, ты бы смог тащить... Это были бы изи 2К, я думаю, на самом деле. Это было бы немножко нечестно, но это были бы изи 2К. Сашка, чат, всем привет. Я пробегом хорошего стрима лайк завез. Витя, приветик тебе большущий и спасибо тебе за лайкосище. От души. Душевно в душу. Обнял, приподнял и отпустил с миром. Что ж, пауза закончилась. Вернулся у нас Васька грузин. Радости нашей предела нет. Ну, разумеется, я с точки зрения комментатора люблю смотреть полноценные матчи, они когда есть в игре боты, это вообще прям не то Это прям вообще не то, ради чего стоит смотреть матч, игру 4 на 5, ну, не хочется даже просто пытаться как-то оценить Антоксис наказывает Трешта за такую излишнюю агрессию, я считаю, эта агрессия действительно была излишняя. Однако Антоксиса также разменивают рипчик Вовремя подтягивается, забирает вачку грузина ну и уже здесь маленький мальчик с автоматом Калашникова, в прямом смысле этого слова, потому что у него именно такой никнейм. И по факту он реально сейчас с Калашом. Открывается на точку, забирает оппонента и попадает под размен от Доги. Последним остается игрок атаки с ником Лаксенл, но его убили. Это 9-1. А чё, соберем команду, ты, я, Александр, Гордей еще ещё Казаха возьмём, все турниры наши Ну, я думаю, да, мы многие, во всяком случае, турниры тогда могли бы, наверное, забрать Ну, как, давай так просто, ты, короче, и Гордей бы затащили, вот и всё Чё там думать, просто ты с Гордеем помогли бы нам выиграть, вот и все. Мы бы так... Не, не, ну Саша, конечно, ладно. Саша тоже будет. Да, да, да, да и казах, ладно. Короче, я бы просто вам как пятая нога был бы. Доги. А, забирает трэш-то. Глаза разбежались. Очевидно, не знал, в кого стрелять. Но все-таки получилось чего-то а, достичь. И хотя бы один минус сделал. Вроде не без фрага, как говорится. Отправился в следующий раунд. Ну, помянем, что называется. Что называется, помянем. Снайперская винтовка. В руках косяка. Хорошая и очень амбициозная позиция. Ну, молик... Молик-то Молик хороший, но в этой позиции никого нет, поэтому Молик бессмысленен. Рипчик, даблкил минус от Антоксиса. И в соло остается Васик Грузин, который успел зайти на точку, но не успел на ней нормально окопаться и ничего, естественно, сделать на ней, поэтому не смог. Я считаю, что без казаха в команде нельзя. Он как талисман. Ну, как известно, да, казахи это же, ну, отдельные люди. Ну, в хорошем смысле слова я имею в виду это роботы. В плане Counter-Strike это просто роботы. 10-1. В общем, пока что доминация, конечно, от команды Эго Триппин тотальнейшая. И команде Fallen Spirits, я думаю, ну, даже уже поздно, во-первых. Во-первых, поздно пересматривать свою атаку. Если уж и надо было действовать как-то иначе, то это надо было делать а, немножечко раньше. Ну, Но... а сейчас... Ну, хотя бы на 10-5 надо выходить, потому что, ну, уж прям совсем серьезно 10-1 это потенциально, вообще можно еще и в 14-1 улететь, на что я, конечно, вообще не рассчитываю и надеюсь, что такого не произойдет. Но Майк, во всяком случае, вместе с Трэштом расчистили точку А от команды Эго Трипин, и Атак Майселф, ну, по таймингам оказался вовремя, там, где, так сказать, нужен, и там, где должен был оказаться. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Три минуса от Атак Майселфа, четвертый минус в его же исполнении и последний... Ай! Будет ли эйс, дорогие друзья? Ну, вообще, надо здесь, конечно, наверное, уже дефать одному сидеть, по-хорошему. Нет, Доги все таки добирает трэшта, и Атак Майселф лишается возможности сделать минус 5. Ну, минус 4 тоже замечательный результат... Искренне рад за человечка. Крут сыграно. 11-1, дамы и господа. Барабанные палочки и одна барабанная палочка у падших духов. Пока что все складывается не совсем, так сказать, в копилочку э, падших. Но в любом случае есть перспективы. Чего уж здесь греха таить. Будет вторая половина. Вдруг там у Фалинов... Окажется, ну, просто железобетонная оборона Которую вообще никак нельзя будет пробить Там, может, еще и допы вообще какие-нибудь будут а, Тем более Антоксис, видите, всадил сейчас финку под ребро доги И отправился в следующий раунд досрочно Ну, как бы нормалек а, Тиммейту оставил 39 хп и тут же в черешню получил Настоящий тиммейт Вот с такими тиммейтами врагов даже не нужно Жестко что, прессинг под точкой Б, опять же, намечается, во всяком случае, прессинг под точкой Б. Э, далеко не факт, что все-таки именно на этой позиции остановит свой выбор игроки атаки, но, конечно, вероятность вообще ни разу не, не маленькая на самом деле. Есть, конечно, возможный вариант развития событий это перетяжка через мид, ну, условно говоря, куда-нибудь э, в сторону. Точки А, ну, либо же занятие точки Б с двух сторон. Но сплитпуш здесь разыгрывать, это очень тяжелый вариант. Тем более, как вы видите, Атак Майселф контролирует передвижение соперников. Два минуса от Атак Майселф, один от Доги и разменный от Лаксенла, Но пока только один э, размен на эти два минуса полетело. Ну и как вы можете заметить по результату, ситуация 3 в 2 с перевесом для игроков обороны. А до конца раунда тем временем остается всего-навсего... 30 секунд, даже чуть меньше и поэтому любые действия сейчас нужно будет совершать быстро А быстрые действия, это, как правило, не очень хорошо Потому что они непредусмотрительны и неосторожны Ну и как следствие, оба снайпера команды Эго Делают по минусу и приносят 12-й раунд э, своему коллективу Счет 12-1 Далеко пойдет пацанчик с такими мувами Да, мув такой, крокодилий, что называется Конечно, абсолютно против такой штуки Такое бывает, и даже, по-моему, на стриме у нас как-то такое было, когда я играл, да, со зрителями в CS GO, как-то кто-то кого-то где-то резанул по нечаянности. А, ну, во всяком случае, я часто такое встречал, когда играл сам, и горю с этого просто для невозможности. Какая мотивация есть идти и зарезать своего тиммейта? Ну зачем? Просто под насрать ему, уж простите меня за мой французский. Ну это же нелогично, он же твой тиммейт. Ну, кстати, справедливости ради, Доги раунд пережил. То есть он не погиб. Ну что, заход полным составом команды падших духов на точку А. И первый минус дает Майк со своего МАК-10. Вопрос, конечно, удержаться. Нужно удержаться, но это... Несбыточная мечта, дорогие друзья. Трэш последний. Почему пришлось убегать? Легко догадаться. Команда Fallen Spirits просто нахрен забыли бомбу. Да, они просто пришли на точку, а без бомбы. <с> Нормалек. Сань, куда Рома делся? Что он на работе, а то он обычно на стримах сидит. А, не, Ромки в данный момент нету. Спириты не смогут... А, не могут сдержать позицию. Вижу, как они суетятся. Суетливо, да. Ребята забегают и прям вот начинают чекать вообще практически все позиции, которые можно прочекать. При этом не те позиции, которые нужно чекать. Вот в чем как бы вопрос. И здесь самое главное... Вовремя это понять, что Ну, условно говоря, два человека Забегают на точку и начинают чекать Одну и ту же позицию вдвоем Ну, достаточно было бы просто определиться, что Вот этот чувачок смотрит вот эту точку Вот этот, вот эту, и все как бы, да В таком случае уже можно было бы Добиваться э, какого-то Позиционирования на точке После успешного захода на эту точку Но здесь, конечно, пока что Пока что, кроме как обсуждать Все вот это вот, мы же типа обсуждать Всегда гораздо, да, но Uh, но, типа, сыграть-то всегда было бы тяжелее. Нам со стороны видны ошибки игроков, но они в данный момент считают, что они поступают правильно, собственно. Это абсолютно объективно и честно. Применимо к каждой команде. Доги и атак Myself по минусу, ну, в общем, опять же. Последний раунд первой половины уже, по сути, вообще ни на что не повлияет. Ну, 13-2, ну, 14-1 счет для фалинов, однако... Будет катастрофически плохим, и это счет, скорее всего, с которого уже не возвращаются в матч, и, вероятнее всего, фалинов мы по ходу турнира больше не сможем увидеть. Ну, как вы видите, атак Майсел в очередной раз бросается на амбразуру, делает два минуса, минус от Доги, и это все-таки 14-1. Счет хуже этого можно было бы увидеть только 15-0. То есть вот настолько продуктивные действия у Фалина. При всем уважении я, разумеется, никого не хочу оскорбить и никого не хочу обидеть. Но факты штука упрямая. И хотя даже вот сейчас э, Кселмо э, пишет, что можно было бы взять перерыв и подумать... Я думаю, на самом деле здесь, честно сказать, уже перерыв вообще ни на что не повлияет. По большей степени перерыв нужно было брать. Ну, он был один перерыв, но он особо ни на что не повлиял. Минус от Васи. Грузина, тем не менее, через дым удалось попасть, пусть и на шару, но все-таки попасть кому-то в голову. И у нас здесь разыгрывается сплит-пуш. точки А через мид. И, собственно, тшку Ой, здравствуйте, как легко было, оказывается, поймать перетяжку от игроков команды Fallen Spirit это 15-1, дорогие мои друзья Соответственно, это означает, что в данный момент у нас на экране матч-поинт без экономики предстоит попытаться взять 14 раундов к ряду, чтобы дотащить до допов Ну, положа руку на сердце, какова вероятность того, что мы сейчас здесь действительно увидим допы? Мне кажется, менее 1%. Ну, тем более, Эго Триппин разыгрывает банальный пуш точки Б, да? То есть, ну, так бы о чем можно дальше говорить, да? Сейчас просто будет развал схождения, что называется. Вася Грузин отстрелялся со скаута и не попал. Ну и все, дальше уже, даже невзирая на какие-то формилки, купленные игроками обороны, это уже... Ничего уже не сможет изменить действительность, дорогие друзья. И на табло 16-1 в пользу коллектива Эго Трипин именно они становятся победителями, и именно они проходят в четверть финал данного турнира из таковых матчей. Команда Fallen.